Привет! Самая неравнодушная команда. Пора объявить о запуске Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». Мы решили не стоять в стороне, наблюдая за ходом подготовки общероссийского голосования, а принять в этом активное участие. 100 тысяч единомышленников, 85 регионов, 3000 информационных точек, где волонтеры Конституции будут информировать граждан о планируемых изменениях в Конституцию и общероссийском голосовании. Также волонтеры будут собирать команды неравнодушных для участия в волонтерских акциях. Помоги исполнить заветные мечты ветерана. Присоединяйся к всероссийской акции «Мечты победителей». Сохрани здоровье с всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики». Заботься о природе вместе с движением «Эко». Акция «Дорогому ветерану». Восстанови памятник с волонтерами культуры. Больше информации ты сможешь найти на портале ⁇ Волонтеры конституции .рф ⁇ Стань частью истории страны и автором Перемен. Стань волонтером конституции.